Банжур, друзья! От всего коллектива Турбанжур поздравляем вас с Днем Святого Николая. Еще два дня назад я была в солнечном Египте, а сейчас в заснеженных Карпатах. Здесь неимоверная красота и сразу чувствуется атмосфера зимы и предстоящих праздников. Верьте в чудеса, они обязательно сбудутся и дарите друг другу сказку.